Наша компания подготовила 102 жалобы на разные, по разным этапам избирательной кампании, из них только 18 жалоб было удовлетворено. То есть мы отмечаем о том, что большинство споров, к сожалению, исходя из трактовки Белорусского законодательства, вообще закрыты для, например, судебного обжалования. И только, возможно, по обжалованию в комиссию. И мы еще станем свидетелями того, когда, когда не кандидаты, которые проиграли, официально проиграли избирательную кампанию, не будут иметь возможности обжаловать в судебном порядке результатов избирательной кампании.